Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, подписчики и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот мы сегодня с Жинкой брались <coughs> тут по двору отправлялись грубо говоря ну и обратили внимание что скоро уже наши сосны нужно будет наряжать хорошо что в этом году уже не нужно будет рубить ни одну елку или сосну в лесу уже есть свои в этом году мы уже тут собирали грибы пускай это были маслята но все же грибы но будем скоро наряжать сейчас пройдемся покажем что мы уже сделали по хозяйству что мы будем делать вот такой рядок у нас зима на улице ксолля приблуда а? Ну, вот соседи практически полностью разобрали уже свою постройку, которую они приобрели у предыдущих хозяев. На какие цели я не знаю, но что-то будет тоже себе строить. Так, тынная сторона нашего помещения крыльчатника еще не обшита полностью. Ну, <клёх> средства. Сделали только небольшую такую вот подшиву. Может не все идеально как хотелось бы, но мы учимся. Две курки выскочили с вольера, потому что я крылья им на зиму не обрезал. ничего, мы вечером их снимаем. Цесарки жизни радуются. Песни свои поют. Наш Рекс, охранник и котик. покоились Лохматое чудовище. Ну вот, мы установили себе такую вот дверь. Еще не запенивал ничего, ручку не менял. Ну, главное, было ее установить, на петли повесить. Свет мы сюда в помещении тоже провели. освещение у нас уже появилось. Там, конечно же, хуже видно. Мерцает. Сразу видно, что камера плоховатая. Но суть дела того, что две светодиодные лампы это мало будем вешать все-таки сюда одну по центру одну и в конец одну потому что две лампочки ночью проверяли это все же маловато дальше по ключатнику сегодня наша задача убрать вот эту клеточку в обязательном порядке а еще нам повезли вчера вечером поздно вечером нового кролика Кролик этот небольшой, якобы бельгиец, но ну, это, скорее всего, помню стопудово, потому что ушки у него как у НЗБшки, коротенькие, ну такой пугливый какой-то, видно, мало его руками кто трогал, сидел в клетке, уши чистые, мальчик, ему сказали уже 3,5 месяца, хотя вероятность того, что это <coughs> все же ему больше по возрасту, однозначно поменялись мы на своего короля большого, плохо ли хорошо, но, честно говоря, с доплатой нам они еще немножко доплатили не ругались, интеллигентные люди с плечо приехали, все окей вот такая киса у нас тут, исследовать нового жильца жилец какой-то, блин, такой, знаете, кидится. ну, не худенький, конечно животик чистенький ну, такой, стрёмный какой-то ну, мальчику все равно нужно в хозяйство, обмена обязательно Поэтому мы посадили его сейчас в другую индивидуальную клетку. Будем пересаживать. Самое главное, вот этот наш метеорит. Немножко он поменьше оказался, чем я предполагал. Но все же, блин, валун тот еще. С помощью своего же крокодила, то есть мотоблока, мы его смогли перетащить с пункта А в пункт Б. Там яма была трендец и закопать его честно, было тоже проблематично. Поэтому трость веревочные грубо говоря и мотоблок и мы его <coughs> сдюжили дальше по поводу непилей, дорогие друзья не у меня в хозяйстве есть так что не волнуйтесь а тоже там александр хочет нам послать их вот не наши где-то на вот они такие вот. не пиля все окей. Я сюда еще ничего в воду не подвожу, не потому что я глупый, а потому что я ленивый. Я еще не утеплил полностью все помещение. Вот как-то что-то мы сделаем, то есть утеплимся. Потом я, конечно же, это все подведу. Штутер, штуцер мы взяли для перехода с емкости для воды на 8 диаметр сюда трубки, так что все окей. Не в этом проблема. Проблема в утеплении помещения. Как только мы утеплимся, мы сразу же переедемся. Дальше здесь вот мамка у нас сукрольная. Уже с малышом сидит. Здесь у нас рыжик бургундец тоже сукрольный. Здесь у нас малышей 8 штук. Бобруск заново же не ездил. Комбикорма хватает на сутки. И полностью нужно дополнять этот бункер. Сейчас мы посмотрим, сколько они просыпают. Потому что я здесь ничего не подметал. Не убирал. Вверх тоже еще часто не сделал, потому что, как я повторяюсь, в город мы не ездили. Ну и здесь девочка, которая еще 15 дней до крола 14. Так, смотрим, сколько здесь они нагадили. нам. Вот, нагадили. Специально не сильно не дергаю камерой. Видно, что нужно сделать мне отбойник сюда. Обязательно в порядке, чтобы не засыпать. <смех> И в конце тоже, потому что попадает на деревянный брус. Брус нам жалко. Видите, он мокрый местами, поэтому нужен отбойник обязательно. Пух уже где-то появляется. Вот он висит. Комбикорм практически я его не вижу. Что-то здесь было, но он размяк. То есть <смех> кормушки не самые плохие. Вот нас все исследует. Все ему тут интересно начал запенивать дверь к сожалению пистолету пришло хана использовался лишь три баллона и все баллон полный пистолету хана ну китайские пистолеты блин что тут я хочу ничего не хочу поэтому придется ехать покупать новым ну на сегодня разобрать нам клетку на разобрать клетку пересадить кролика покупного или провизионного как можно сказать ну и будем начинать дальше а, съездить в город, купить новый пистолет и будем дальше зашивать вот эту сторону. Камень мы на этом месте оставим. Ну, может, не на этом немножко передвинем, покрасим, напишем серый кролик», И все, кто будет заходить, будут наш метеорит смотреть. У ну, меня метеорит, блин, тот еще. Пытался разбить кувалдой. Думаю, разобью кувалдой, перетащу. Ага. Кувалда на пополам и камень на месте. Все, на этой позитивной ноте будем с вами прощаться, друзья. Всех вам благ, счастья, здоровья благополучия. Вот такая у нас тут строчка. Здесь еще что зашивать надо, утепляться. Все, как я буду делать, конечно же, вам покажу. Всех благ, счастья, здоровья и благополучия.